Bonjour les лизами! Здравствуйте, друзья! Хотите получить вкусный, мягкий, нежный и рассыпчатый творог, сделанный своими руками? Я с удовольствием поделюсь с вами одним лайфхаком. Многие из вас не знали, что из замороженного кефира можно получить нежный творожно-сливочный крем-сыр. Для этого достаточно заморозить и разморозить обыкновенный кефир. В этом видео я все подробно объясняю. Но я еще делаю настоящий зернистый творог из замороженного кефира, а именно из полученной кефирной массы. Сразу оговорюсь, чем жирнее ваш кефир, тем вкуснее получается творог. Для того, чтобы получить настоящий зернистый творог, нужно пропустить размороженную кефирную массу через микроволновую печь. На 600 грамм крем-сыра микроволновку я устанавливаю на среднюю мощность и засекаю 6 минут. Сыр сварился, сформировалась сыворотка и хлопья творога. Эту массу нужно процедить через марлю, дать стечь сыворотке, которую можно использовать для приготовления теста для выпечки или для блинчиков. Через несколько минут творог готов. Посмотрите, какой он получился нежный и влажный. А если вам нужен более рассыпчатый и зернистый творог, достаточно поставить его под гнет на более долгое время. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!